Всем привет, с вами снова Макс Репьев, и сегодня у нас проходит интересная сделка в Дубае. Мы приобретаем недвижимость у застройщика Шоба в микрорайоне Шоба-Хартланд. Это недалеко от Бурж-Халифа, от центра города, микрорайон с собственной лагуной. И интерес этой сделки заключается в том, что как бы свифты-то работают, но нам все равно приходится пользоваться криптой и какими-то костылями. Почему так происходит? Свифты идут очень долго. Порядка там 5-7 дней их иногда разворачивают, но они все равно доходят. для того, чтобы оперативно забронировать квартиру, нужны деньги здесь и сейчас. Если вы, кстати, рассматриваете недвижимость за рубежом сейчас, то я крайне рекомендую вам иметь 20, 30, 40 тысяч долларов на крипте, на биржевом кошельке, там, либо на холодном кошельке, либо еще как-нибудь, либо на карте заграничного банка, для того, чтобы вы смогли быстро, оперативно отправить бронь, так как рынок очень динамичный, люди бронируют, и никто не собирается ждать свифта. Свифт идет там 5 дней, и за это время просто квартира, которая вас интересует, может уйти. И в данном случае как раз таки мы пользуемся криптой. Сейчас люди отправили деньги на обменник. Мы сейчас их оттуда заберем наличкой и принесем к застройщику для того, чтобы забронировать оперативную квартиру. И сделаем это день в день. А уже дальнейший платеж у нас пойдет через SWIFT. Потому что там нам особо разница во времени не особо интересна. То есть он пусть себе идет там 5, 7, 10 дней и так далее. С разворотами, с какими-то дополнительными валютными контролями проблемы нет. Но именно на броне я крайне рекомендую вам всем иметь либо наличку в этой стране, в которой вы собираетесь покупать, либо иметь деньги на зарубежной карте банковской, либо воспользоваться криптой. Она как бы дороже быстрее, ну и без всяких проблем. Так что сейчас я вам покажу, как выглядит механизм бронирования и как вообще все это происходит именно в крипте, и вы будете тоже знать. Давайте совершим эту сделку вместе и посмотрим сам механизм. У ребят в криптобизнесе очень <забавшие> забавные никнеймы, и сейчас нам нужно будет встретиться с некоторым доктором блокчейном для того, чтобы забрать наш кэш. Едем на бизнес бай заберем там кэш, а потом как раз нам оттуда будет удобнее всего доехать до шобы. Так что, господа, двигаем к доктору блокчейну. Мне кажется, доктор блокчейн, вот мы сейчас зайдем вот кошку гладить, знаешь, как доктор злого. Вот так Что-то по подобию. А вот, кстати, вам наглядный пример того, как вообще в Дубае строят. Вот мы живем, по сути, в комплексе резиденции. Выходим здесь, у нас сразу подземная парковочка. Вышли. Здесь вот у нас куча-куча разных машин стоит. И мы вот ставим все время свою вон туда, вот она, к каждому абсолютно апартаменту в Дубае идет парковка в придачу и в ней кстати прохладно, что очень важно, на улице кстати у нас сегодня вроде не так жарко, хотя мы только из парковки выехали, тачка показывает 32 градуса, на компе показывала 44, и мы с вами значит едем сейчас в бизнес бей 23 минуты нам ехать, я думаю, что все решим. Пока мы едем к доктору блокчейну, появилась информация, что наш менеджер хочет забронировать еще одну квартиру для клиента и точно через такую же схему, тоже через крипту. Поэтому, возможно, мы сразу две сделки сейчас совершим через крипту, у доктора блокчейна. Мы заехали в бизнес бей переводится как бизнес-бухта. И здесь происходит действительно различного рода финансовые операции со всего мира. Очень, кстати, много нефтяных компаний здесь зарегистрировано. Очень много финансовых центров, консалтинговых. Просто эскортниц, например, тоже очень много здесь. Заезжаем в какой-то закуточек здесь. Вон в тот вот небоскреб. Очень круто, что в любом абсолютно бизнес-центре есть подземная парковочка для таких вот как мы, что ты приезжаешь и паркуешься не на улице, ничего, а под землей тачку, плюс она еще и не нагревается. Ну, в общем, все прям по-человечески. Возможно, только заезды вот не очень человеческие, но мы как бы с этим справляемся. Но совсем не банковская атмосфера, да, Олег? Но ну, На самом деле, как бы, это не в первый раз уже. Просто это для вас, может быть, впервые. Поэтому идем. Ребят, здесь приятно. Здесь кофемашины, кофеек, конфетки, печенюшки. В общем, все делают. Вид открывается у них на крик, на воду, на все. Сейчас поменяем все и двигаем застройщик. Ну все, с доктором блокчейна мы разобрались. Едем носить бронь в В отличие от России, у ребят прям очень цивильный офис. Вы видели хорошие виды, приятная атмосфера, печенюшки, кофе, чай. Все очень быстро. Тут же выдали кэш, и мы его едем отдавать сейчас. Еще у ребят, конечно, дикая ароматизация в вот Мы сейчас зашли в лифт, тут сидит вот такой пачок, вот бачок. Он пшикает вот такими ядерными запахами, усиленными вот в три раза, что вот вы можете понюхать в России. Пока едем в Шобу, покажу вам немножечко бизнес Б. Очень красивое здание, проектировал Заха Хадит, точнее бюро. Сейчас здесь находится умнiят, но ну, выглядит очень красиво. Мы все хотим в него зайти, но что-то как-то все не получается. А вообще вот именно в этом райончике я про него в принципе много раз говорил. Если, например, приобретать недвижку именно для сдачи, то это, наверное, лучшее место. Ну, как бы, Марина само по себе тоже интересное место, оно пользуется спросом. Но бизнес Б именно интересен тем, что он что зимой, что летом качает. Народ сюда едет именно из-за финансового центра, а не из-за моря, из-за курорта и так далее. Поэтому здесь есть ряд интересных предложений. Если интересно их получить там, для пассивного дохода, то welcome. Внизу вы увидите ссылочки, по которым можете с нами связаться. И наши менеджеры вам расскажут, что интересного здесь можно приобрести. И самое главное, что это можно сделать в рассрочку. Вот мы сейчас, по сути, сделку делаем тоже в рассрочку. Не сразу все деньги туда заходят, а частями, частями, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Ну и кайф самого бизнес-бизнеса. В том, что рядом Буш Халифа Рядом Дубай Мол Рядом все финансовые центры, все магазины Вся, по сути, деловая активность здесь В пешей доступности Хотя пешком, конечно, здесь никто не И вот эти легендарные дубайские развязки Значит, тут на самом деле Можно, как обычно, никуда не туда уехать Но мы постараемся с вами Сейчас выполнить вот этот квест И нам, по сути, нужно вон В тот вот райончик, который сейчас строится На самом деле, кстати, вот это Хартланд А вот здесь вот Даунтаун а вот Хартланд. И там будет прикольно, ну, лет через несколько. Вот. Видели, да, сколько съездов было сейчас? Две полосы нас ведут направо, а нам нужно, по сути, в дальний проезд. И главное, здесь никого не соврать себе на задницу. Так, двигаемся. Здесь съезжаем. Ну, короче, сам по себе район именно Хартланд будет, во-первых, с лагуной, а во-вторых, он находится ровно напротив вот бизнес БМ, где вся деловая активность. Место хорошее, ребят приобретают там квартиру для себя, для того, чтобы жить, приезжать, отдыхать, ну, какую-то тут деловую активность свою в Дубае настраивать. Покупают они, естественно, это все в рассрочку, потому что рассрочки здесь бесплатные. И для дорогих российских рублей на сегодняшний день бесплатные рассрочки – это, конечно же, спасение. Вот еще раз покажу вам. Вот весь деловой центр Бурж-Халифа. А мы по сути едем через дорогу в Хартланд, вон туда. Ну как бы все близко. Еще, кстати, надо с вами заехать в Парамаунт, показать вам как выглядит отель от Дамака. Вообще в Дубае очень много проектов, которые нужно прям снимать, снимать, снимать, снимать, снимать. Здесь очень много крутых проектов интересных, которые хочется вам показать, но вот мы здесь неделю-полторы уже находимся. Это, конечно, очень сложно сделать, потому что есть много вопросов еще такого юридического формата, есть вопросы организационного формата, потому что мы набираем команду и вот тут все это пытаемся вместить, но ну, сложно. Вот, грубо говоря, сюда поворачиваем. Вот мы с вами, по сути, я даже камеру не выключал, едем от бизнес-бэя и уже в Хартланд заехали. Но ну, район очень перспективный, на мой взгляд. Он, конечно, еще строится. Вопросов нет, но у них будет своя лагуна, как мы с вами были на District One. Вот отсюда видно, где весь бизнес-бейк еще раз находится Будет станция метро, школы две, они уже, кстати, есть ну, В общем, все, что нужно для жизни, есть и через дорогу от делового центра Что еще нужно, и я думаю, что все-таки он... Интересен с точки зрения там, и перепродажи и всего, но главное выбрать здесь хороший проект, потому что очень много проектов одинаковых, которые не дадут роста. Нужно выбирать именно тот, который даст. У нас, кстати, прошло еще пару сделок по шопе, и я думаю, что клиентам, которые ну, подписаны на этот канал, которые покупали именно с помощью видео, будет интересно, в какой стадии на сегодняшний день сам райончик. Так что, возможно, мы с вами даже сможем кто-то посмотреть. Ну, район развивается, строится. Надеюсь, камера это все передает, все видно. Вот так это выглядит. Едем, короче, давай денежки. Возможно, сможем снять темпы стройки, как это все происходит на сегодняшний день. Но если вы думали, что райончик не зеленый, то вот так выглядит его готовая часть. Огромное количество зелени, приятные бульварчики для прогулок. Ну, естественно, магазины, школы, Вся инфраструктура вообще, которая нужна для жизни, все есть. То есть это прям полноценный, даже не микрорайон, а целый район, ребята, строят. И будет еще лагуна своя, подстригают вот что-то. Да, вот школа, вот так вот она выглядит, ну все короче есть, прям все. Причем школа одна британская, одна местная, а все они платные, Одна дешевле, вторая дороже. По стоимости, к сожалению, не помню. То ли 40 тысяч за британскую, 15 за местную в год. То ли я могу ошибаться, но вам про это лучше наши менеджеры расскажут, чем я. Потому что школами я пока не интересовался, так как пока зачем. Вообще выглядит все вот так. Виллы здесь, здесь дома. Высокоэтажные, низкоэтажные, разные. И самое главное, что прямо напротив... По сути дела. Вот строечке здесь действительно изменения есть, фасады, дома тут какие-то достроились, но, к сожалению, это нужно постоянно здесь находиться для того, чтобы показывать вам конкретные изменения. Но если вы покупали, то я думаю, что менеджеры вам об этом все расскажут. Я думаю, что здесь именно в отделе продаж шобы будет ажиотаж из риэлтора, из клиентов, из всего. Поэтому сейчас мы это все увидим. Деньги мы передали. Сейчас я вам расскажу дальше, как это все будет происходить. Я был здесь примерно с месяц назад. Ребята приехали в другое здание. Вообще, мне кажется, что огромное количество риэлторов сюда просто приходит попить кофеечек. Как, в принципе, это сейчас сделаю я. Здесь бесплатный сок, кофе. И иногда еще и кролоса дает. Но мы с вами зайдем в другой Sales Gallery. Посмотрим, как выглядят там у нас проекты. И я думаю, что будет интересно, как минимум, о новиночках узнать. Вообще вот отсюда очень хорошо видно, где мы находимся. То есть вот он весь район шоба Вот здесь будет лагуна, станция метро. Они здесь строят самый большой мол, который переплюнет дубай Мол. Но он, по сути, тут находится. Вот он район, вот Бурж-Халифа, там дальше море. Разбирает все как пирожки вообще. И have like inventory coming another bigger one, we have the plots, we have all 19 million. We have like a amazing product. Олег в общем сейчас сидит, объясняет Вики в чем вообще именно суть именно крипто доллара. Доллар гораздо, чем вот доллар. Mm -hmm. И поэтому он дороже. Потому что ты, грубо говоря, за 5 минут переводишь его в любую точку мира. Куда тебе хочется. Что да, хочешь. когда ты пользуешься свифтом, то это все уходит у тебя там на неделю растягивается. Ну, и, его еще полезная, могут разворачивать? Плюс, что там еще? Комиссии, доп-комиссии, Там тоже не так все просто. Нет. Но все равно бронь через скрипту, остальное через свифт, Так просто выглядит. В общем, нам дали вот такой чек, конфиденциальная информация о собственниках Поэтому я вам показывать ее не буду Но значит, что вот что вот Шова Риэлти только что лишилась одной квартиры в пользу нашего агентства Все, Олег, видимо, нашел себе здесь новую подружку Но ну, а наши клиенты приобрели квартиру вот в этом вот здании Двухкомнатную, с видом на Бурж-Халифу Здесь у них будет бассейн, вот такой камень Но ну, в принципе, все вот как, как вся инфраструктура есть в Дубае Все здесь есть Двушечка с панорамными окнами Совсем с видом на Бурш-Халик Также есть у нас клиенты, которые покупали крест И есть еще несколько Которые раздумывают над покупкой следующего. Здесь вот так выглядит сам проект Его немножко модифицировали, кстати Его сделали электронным Машинки ездят, если раньше он был просто такой То теперь здесь у нас Появилась лагуна По которой будут плавать люди Крест в нормальном изображении Потому что он изначально вообще выглядел по-другому. Ну Вот он, по сути, крест. Короче, самое главное покупки в Дубае в том, что не нужно вносить сразу весь кэш, а нужно внести только часть. По сути, сама квартира стоила 32 миллиона рублей, а за нее вносят ну, очень маленький платеж первоначального взноса. И очень комфортная рассрочка на длинную перспективу для того, чтобы людям было. Комфортнее платить, не выкладывая сразу все денежки. В общем, господа, сегодня увидели, как проходит механика сделки по бронированию. Дальше мы также продолжаем оплачивать через SWIFT. Табличку вы уже увидели, какие максимальные комиссии, какие минимальные комиссии. Надеюсь, видос был интересным, поэтому поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал, ну и расскажите об этом канале своим друзьям, потому что здесь рассказывают интересные вещи. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока!